Добрый день, дорогие друзья! А, тогда не буду я представляться уже. Я хотела бы, чтобы как бы ощутить вот, аудиторию, сколько из вас имели дело с психиатрами. Ну, молодые люди, там, военкомат, понятно. Кто-нибудь с психическими расстройствами вот, сталкивался в каком-то там смысле? Понятно. Значит, будем на общечеловеческом языке это все дело обсуждать. Я долго думала, как бы как, в каком формате рассказать, но вот понимаю даже, что мои студенты приходят, когда я преподаю во втором медицинском университете, сейчас будет работа, которая была в моей диссертации. Вот. И студенты приходят в других факультетах, лечебного факультета, которые будущие врачи, они абсолютно не имеют представления о психических расстройствах и даже о том, что есть какие-то научные изыскания в области психиатрии, как науки. Медицинской. И поэтому долго-долго вот думала, как составить доклад, свою сегодняшнюю лекцию, ничего лучше не придумала, как, собственно, показать, как было проведено диссертационное исследование на соискание степени кандидата медицинских наук. Она была защищена полтора года назад практически, ну, то есть вот после этого уже получены новые сведения некоторые. Значит, про депрессию говорить много не приходится, все уже в каком-то смысле, в каком-то объеме об этом знают, что это состояние подавленности с апатией, с э, тоской, с нарушением сна, аппетита, лечится это все дело в том числе и в условиях стационаров, в больнице, приводит к утрате трудоспособности либо временной, либо э, даже, может быть, э, постоянной, вот, э, и, соответственно, депрессию знают все, как бы, особенно в медицинском мире, более распространено знание. Почему надо было изучать, почему мы решили э, изучать э, ремиссии, то есть светлые промежутки, когда никакой симптоматики на, по идее, по, по смыслу не, не наблюдается, когда человек полностью возвращается к обычному своему э, стилю жизни и продолжает себя чувствовать очень хорошо. Значит, при изучении, при вот и, и внимательном таком анализе этого состояния оказалось, что в научной литературе сведений о состоянии ремиссии как, как этапе заболевания абсолютно минимально. То есть вот пациенты поступают в стационар или приходят лечиться, им снимают симптоматику и отправляют жить дальше. Что с ними происходит в этот промежуток, никто не знает. И в... Это в практике у врачей-психиатров у и у психотерапевтов. При исследованиях клинических препаратов, когда происходит, значит, исследуют эффективность тех или иных антидепрессантов, например, пользуются психометрическими шкалами, где тяжесть симптоматики вычисляется в баллах. Для того, чтобы вот, приходит пациент, у него, допустим, по шкале депрессии состояние оценивается в 25 баллов, пролечили, состояние стало 7 баллов или 6 баллов, соответственно, достигли ремиссии. Препарат эффективный, можно использовать. И э, состоянием ремиссии считается э, длительность его э, не менее 6 месяцев. То есть то, что короче менее 6 месяцев, это считается еще только становление ремиссии, даже при условии хорошего самочувствия. Это международные такие э, стандарты, принятые при исследованиях. При Изучение типологии этих состояний и этого промежутка времени оказалось, что, собственно, они распределяются только на синдромальные и симптоматические. Дальше эти термины так и будут в слайдах проявляться, но чтобы вы понимали, о чем идет речь, это полные и неполные. Вот полностью выздоровел человек или не полностью от депрессии. И выздоровление вот, считается, называется рекаверия термином, когда полностью отсутствуют какие-либо проявления и последствия перенесенного депрессивного заболевания. То есть, по сути, если вот, опять-таки критически, скептически так к этому подойти, то состояние ремиссии определяется через отрицание, через несуществующее явление. Состояние ремиссии это когда нет депрессии. А так а, определять не совсем логично. Ну и это состояние достаточно, мнения об их распространенности, как вы видите, разнятся от 35 до 70 процентов. Считается, что пациентов с эффективной патологией, то есть с расстройствами депрессивного или биполярного круга, считается, что от 30 до 77% всего выходит в состояние с ремиссиями. И при этом вот от 9,4% до 25% переходит в состояние хронической депрессии, которая проявляется на субклиническом, на таком еле уловимом уровне. Здесь немножко сложный будет для восприятия слайд, я словами объясню как можно проще. Речь идет о РЛ, это расстройство личности, то есть структура характера, которая заложена э, при рождении. Все рождаются с разным характером, который потом э, только укрепляется или как-то развивается. Всем от рождения либо тревожного круга с преобладанием тревожных черт характера, либо там, э, демонстративных, либо вот есть такой кластер э, личностной э, характеристики, это э, лица аффективного круга которые склонны к... основной их чертой характера будет аффективная, то есть эмоциональная насыщенность. Они раз, разделяются на гипертимные, то есть постоянно веселые, это вот такие склады, как в мультике, похожие на кролика-кроша, либо печальные, которые... это депрессивные от рождения, могут быть такими в том числе люди. Вот как... тоже можете себе какие-то представить <къем> примеры. И вот, собственно, если проявляется расстройство личности э, при э, рекуррентной депрессии, при депрессивном заболевании э, вносит свой вклад, значимый, то, э, соответственно, э, качество ремиссии гораздо ну, значит, значимо снижается. И э, у людей с приморбидными, то есть теми проявлениями, которые проявляются уже до заболевания, они врожденные. Это невротизм, какой-то уровень самооценки, способность к самообладанию. Вот эти характеристики тоже было выяснено, что значимо влияют на течение депрессивного расстройства и с последующим особенностями формирования ремиссии или формированием вот этого выздоровления. При этом надо сказать, что... Анализ симптоматики на стадии ремиссии, он показывает, что вся остаточная симптоматика, по сути своей, повторяет то, что было в депрессивном эпизоде, во время депрессивного эпизода. И э, здесь сложные медицинские термины, чтобы вам их расшифровать, э, речь идет о том, что э, в состоянии ремиссии может наблюдаться и периоды подавленности легкой, э, еле ощутимой, и э, легкая тревога, тревожность, какие-то э, Эмоциональная лоббильность, может быть нарушение сна, как э, по поводу, так и без, сна, э, без повода. А, соматизация – это маскированная депрессия, когда э, аффективные патологии, когда депрессивные расстройства переходят в э, сферу внутренних органов. С, э, без какой-либо причины у человека начинает расстраиваться там, желудок, кишечник, одышка и так далее. То есть не, без какого-либо инфекционного там, агента или соматической патологии. Ну и так далее. А, и, значит, о том, что симптоматика бывает... Высоко вариабельно это разнообразные короткие вспышки, пики их так еще называют, пикс, а на один два дня обострение депрессии может наблюдаться во время ремиссии. И а, континуальные, то есть а, длящиеся безпрерывно а, на а, остаточном уровне, который проявляется только как а, модус поведения, модус жизни, вот такой пессимистически настроенный, печальный, безрадостный. Как, как вот, э, в мире принято считать, происходит выздоровление от депрессии. Человек, ну, точка отсчета становится обращение к врачу э, и обращение за помощью. Аффективная фаза, то есть здесь речь идет о депрессии, клинически значимой, когда врач может диагностировать состояние депрессии и считать, что человеку надо обязательно помогать, в том числе медикаментозно. И, как правило, назначаются психофармакотерапия, это антидепрессанты прежде всего препараты выбора, э, Курс терапии подбирается индивидуально, антидепрессантов ä, несколько десятков ä, на сегодняшний день существует. Вот, ä, под воздействием ä, антидепрессантов симптоматика депрессии постепенно редуцируется, сходит на нет, и, собственно, после этого возникает ä, выздоровление человека, можно значит, признать здоровым, и отправить его заниматься своими делами. Мы предположили, ну, имея какой-то клинический опыт, о том, что это состояния не могут быть рядоположенными, а они э, сопоставимы, то есть это не э, этапы одного какого-то процесса, э, Аффективная фаза, неполная ремиссия, полное выздоровление. А это абсолютно разные состояния, симптоматическая и синдромальная ремиссия, то есть полная или неполная, и возникают они у абсолютно разных людей. Ну вот здесь это все прописано так поподробнее, то, что я озвучила. И целью вот исследования стала как раз таки э, клинический анализ, э, как у, у каких людей как формируется какая ремиссия, то есть кто как каким образом выздоравливает после депрессии, что собственно как происходило дизайн-исследования. В нескольких медицинских центрах, в том числе соматического профиля, кардио, гастроэнтерология, дерматология и так далее, онкология, было обследовано в общей сложности 450 человек, которые были направлены врачами общей практики к нам, как психиатрам, для консультации по поводу состояния их депрессии. То есть врачи уже заподозрили, что здесь есть какая-то подавленность, и понадобится консультация помощь психи психиатра. Это вот общая масса. Из них 192 человека вошли, там еще было отдельное это, это, такое отпочкованное, как бы так сказать, исследование по математи математическому э, моделированию риска развития рецидива. Я об этом сегодня не буду говорить. <клышь> Прошу прощения. Клиническая выборка, 186 человек это были обследованы а, полностью, а, со всех сторон, и измерены практически с миллиметровой там, линейкой а, пациента. А, из них 52 человека я продолжала наблюдать на протяжении полутора лет, они приходили ко мне на консультацию, и 24 человека вошли в терапевтическую такую исследовательскую программу с одним из антидепрессантов. Вот, 450 человек были, конечно, они все на момент обследования были в состоянии депрессии или субдепрессии. Ой. Для этого всего дела, чтобы было удобно все как-то учитывать, нам помогли математики и программисты. Мы создали на основе Microsoft Access базу данных для учета всех параметров. Вот в эту базу данных входило на тот период больше 900 показателей. Кроме социодемографических, еще отдельно были а, и клинические, как уровень депрессии, отдельные симптомы депрессии, отдельные симптомы коморбидной патологии, там невротизм, а, какие-то или истерические стигмы, или а, самотоформные расстройства, ну и так далее. Было все это разделено на а, модульную систему, такую социодемографию, то есть а, к, Какого, как бы, так сказать, социального э, пласта был э, контингент вот этих пациентов обследован? В Конституции речь идет о, о наследственной предрасположенности, об их... Э, сведения о патологию у родителей или о каких-то особенностях психопатологических, психический соматический статус. И анамнез ⁇ это история заболевания. Надо вам сказать, что клиническое обследование полноценного человека у психиатра вот в исследовательских таких особенно целях занимает 2-6 часов. Сбор анамнеза и оценка статуса. То есть, чтобы диагностировать пациента полноценно, мне надо... С ним поговорить два и более часов. Короткий какой-то скрининг, это только может ну, дать э, общее представление о том, что есть патология или нет. А чтобы тонкую какую-то диагностику, нюансировку всех э, особенностей течения заболевания и статуса психического э, оценить, это прежде всего клинический метод, он подразумевает многочасовую э, эту беседу. Вот выборка оказалась человек, оказалась очень-очень э, разнообразной, как вы можете себе представить. Вот, у кого-то были больше дли, длительные фазы депрессии, у кого-то были длительные фазы ремиссии, у кого-то были различные типы ремиссии мы наблюдали, у кого-то это все было сопряжено с биполярным течением, а, то есть когда эпизоды депрессии перемежаются с эпизодами подъема настроения. И вот через эту черту проходил тот самый эпидемиологический срез, на момент которого они у нас были включены в исследования. И потом до полутора лет это наблюдение было, как называется, катамнес. Что с ними происходило? Что же это были за люди? А, особенность обследованной выборки а, заключается в том, что это были пациенты университетских клиник. То есть это ну, не, не совсем общая популяция, а, да, не жители рабочих районов и не сельской местности. Это были а, москвичи, при этом а, на момент депрессии, вот как вы видите, большая часть из них состояла в браке, а, они получили высшее образование, небольшой процент там был в том числе а, людей с ученых, степенью. И э, большая часть людей, э, обследованных пациентов, э, были трудоспособные, То есть они продолжали работать, приходили э, за помощью, обращались либо амбулаторно, вот не отрываясь от э, службы, так скажем, да, или приходили, э, ну, обращались, получали больничный лист, после лечения возвращались на работу. То есть э, высоко Адаптированная, высокая социальная адапти... адаптация у обследованных пациентов. Всех сразу мы, конечно же, обследовать полноценно не стали. Мы эту выборку стратифицировали для э, выяснения частоты. Э, эксперимента, так скажем, исследования именно ремиссии. То есть мы сначала исключили из клинической, из общей эпидемиологической выборки всех больных, у которых была тяжелая патология, которая не могла немножко как бы смещать акцент со стороны психического состояния на соматику. Мы исключили биполярные расстройства, потому что они протекают немножко по-другому и другие закономерности формирования ремиссии там доказаны. Мы исключили хроническую депрессию Потому что, понятно, здесь речи о выздоровлении никаком не идет, и мы исключили 63 человека, которые перенесли до этого, до обращения вот на момент э, начала исследования, всего лишь один единственный эпизод. Почему? Потому что там одна ремиссия была, и неизвестно, как это все дело дальше будет протекать. И таким образом вот и 186 человек, они перенесли более трех эпизодов депрессии на момент включения в исследование. Соответственно, это дало нам все основания их для анализа именно состояния ремиссии, как они выздоравливали, чтобы понять, как это все дело происходит. Они ничем не отличались друг от друга. Здесь очень сложная терминология будет, но о чем идет речь? О том, что, собственно, наша гипотеза была подтверждена. В плане того, я сейчас немножко все-таки пере... самое... переключу. Нет, все правильно. У э, лиц, у которых оказывался э, в преморбидном состоянии до болезни, они были склонны к подъемам настроения, спадам настроения, к, с эмоциональной лоббильностью, которые вот ну, те, что называются тонко чувствующие, или э, наоборот, э, ну, бурно реагирующие. У них вся эта симптоматика сохранялась и во время ремиссии. То есть если, э, это о чем говорит, если вот приходит... Э, Пациент во время депрессии обращается к врачу, депрессию вылечили, остается он в состоянии ремиссии, но сохраняются у него там эпизоды плаксивости, да, или раздражительности, или какого-то там упаднического настроения, подавленности. Можно посчитать, что это не полная ремиссия, он не выздоровел, что у него все равно продолжаются какие-то скачки настроения, и не вполне он здоров, нету вот этого состояния целостности. Но, однако же, оказалось это просто из-за того, что люди... Люди родились со склонностью к таким реакциям, и это наблюдалось еще до болезни. Соответственно, их вылечивать от характера своего, это практически, ну не то, что практически, а вообще невозможно. А те, которые во время ремиссии не чувствовали никакой аффективной патологии. Оказалось, это люди тоже определенного склада характера. Их можно сравнить. Вот там такой был японский... Ученый-психиатр Шимода, он, собственно, впервые депрессию у этих людей и описал. То есть это вот, если себе представить образно, то это такие самураи, которые без страха, без упрека, без тревоги. И они не приемлют какого-либо эмоциональной жизни. Они отрицают у себя наличие эмоций. Ну, это такой гротескный вариант. Есть у нас вот среди наших всех знакомых люди, которые... Вот в смягченном виде, им, они не понимают, что такое эмоция. На языке психологии это называется алекситимия, когда человек не может понимать, что с ним происходит, и тем более э, говорить об этом. Он не, просто у него нету этой способности. Соответственно, э, они перфекционисты, они э, такие здоровики, постоянно чувствующие мышечный тонус, энергичные, и э, они вот за счет того, что происходит отрицание какой-либо эмоционального расстройства или ну, изменения эмоционального фона даже соответственно они отрицают и наличие депрессии в каких случаях они обращаются к врачам когда депрессия сопряжена уже осложняется изменением когнитивных функций у них снижается работоспособность сложно сосредоточиться выполнять привычный объем работы делать новые планы, разрабатывать, это снижается именно такая их умственная трудоспособность. Соответственно, они думают, что они глупеют, а ощущения подавленности, тоски у них просто нету. они его не, не ощущают. При расспросе, конечно, там это все выявляется, но человек не умеет просто давать себе отчет в этих вещах. И, соответственно, вот эта черта характера, она таким образом как бы отталкивает аффективную патологию. Это не значит, что ее там совсем нету. Человек не робот, у него есть эмоциональная жизнь всегда. Вот. Но просто нету подходящего речевого так, скажем, аппарата, чтобы это все дело описать и кому-то высказать. Ну и оказалось, что вот структура характера, та, которая заложена от рождения, дана генетически, она э, как бы сопряжается, с, смешивается со состоянием депрессии. Старые авторы э, в начале там, 20 века, первые там, учебники по психиатрии, там такая строчка красивая была, что депрессия делает человека тоньше, э, более чувствительность попадается, э, по, появляется и способность тоньше ощущать нюансировку каких эмоциональных состояний вот. Ну, а клинически, если это переходит на клинический уровень, то возникает э, склонность к э, тревожным реакциям, к страхам каким-то, или самотофорным этим э, реакциям в виде э, патологии со стороны внутренних органов без видимой причины. Ну и, собственно, вот так вот это все дело происходит, когда если расстройство личности аффективного спектра со склонностью к эмоциональной лобильности, к, к аффективной лоббильности, то депрессия никогда не перейдет на латентный уровень, не будет полной редукции какой-то симптоматики. Но это нельзя назвать симптоматикой в том смысле, вот, которую надо лечить. Просто вот эти черты и какие-то особенности будут сохраняться. А расстройства личности, характер неэффективного, те, которые лишены аффинитетов афини к... А перепадом настроения. У них это все дело э, падает и э, пропадает, или потом где-то вот лежит на латентном уровне, верх не поднимается. Вот, были выявлены, не буду долго по -по останавливаться на э, терапии. В общем, э, особенности просто каждому пациенту в зависимости от вот этого всего вышесказанного подбирается, собственно, и... Э, Индивидуальная какая-то терапия. Чего произошло с тех пор? А, у меня 2,5 минуты, вот я постараюсь закончить. А, в 2015 году были опубликованы результаты консорциума генетической, а, психиатрической геномики. Полногеномное а, секвенирование провели более, там уже на тот момент, а, 900, ну миллион человек со всех стран. И они выбрали 5 основных а, расстройств. Это депрессия, биполярное расстройство, шизофрения, детские аутизм и синдром гиперактивности детской. Вот. Были выявлены 108 локусов в ДНК человека, в которых находятся 300 генов кандидатов первого порядка и около 900 генов кандидатов второго порядка, определяющих развитие какой-либо эндогенной патологии, но ну, депрессия, биполярная, шизофрения, вот это все, они относятся к эндогенам, которые э, не имеют внешней причины какой-то, заложены вот на наследственном таком уровне. А все уже хромосомы на сегодняшний день расписаны, все полиморфизмы выяснены, а все, в общем-то, сейчас только на стадии обработки и уточнения каких-то, что же с этим делать, потому что объем информации получается совершенно колоссальный какой-то галактический, вот моя любимая картинка, академик Колчанов из Сибири, это генетическая сеть одного серотонина, ну тоже люди образованы, вы знаете, что в развитии депрессии там, большую роль считается, что играет серотонин, а в его окружении, если вот построить математическую такую генетическую сеть, генную сеть, то... 1300 генов и белков первого порядка и там 4000-7000 каких-то второго порядка, вот, которые так или иначе участвуют вот в обмене серотонина. А, при этом происходит вот такая иерархическая а, пирамида. Совершенно четко, что каждая система, каждый орган, там какая-то, вот это все дело в организме имеет э, свои генные сети, да, там, пищеварение или иммунная система, вот, Они взаимодействуют как между собой на горизонтальном уровне, так и вертикально. И генные сети, обеспечивающие ментальные функции, психические функции, они оказываются на вершине этой иерархии. Как это трактовать, ну... Это вот вопрос будущего и каких-то морально-этических вот норм. Все. Все, спасибо. Вот первый. Спасибо за лекцию. у меня несколько вопросов сразу. Они, правда, об одном будут. <связано> Что вам известно о причинах депрессии других психических заболеваний, кроме генетических. Ну, то есть, о внешних факторах каких-то. Второе – это слышали ли вы, что вы думаете, о последовательном подходе в лечении психических заболеваний? Слышали ли вы про исследование Брюса Перри, детского психиатра? Ну и, наконец, все эти вопросы о чем, собственно? Что вам известно про влияние жестокого обращения с детьми на формирование у них психических заболеваний, вне зависимости от генетики? Спасибо. Так, вне зависимости от генетики э, и психогенные какие-то травмы, опять-таки у нас мы... Если копать совсем глубоко, мы от генетики не можем никуда уйти. Вот, ну, я объясню сейчас немножко. Спасибо за вопрос, кстати. Э -э, жестокое обращение с детьми. Я так сейчас подумаю, с чего начать. Психогенные факторы э -э, депрессии. А психогенные депрессии, они большую часть э -э, в клинике занимают именно психогения. Как правило, первая депрессия в жизни человека, она э -э, психогенная. В нашем исследовании, я просто не стала приводить эти данные, они все это посчитано. 80% первой депрессии – это психогенный фактор. Развод, утрата, увольнение, похороны, еще что-то. Вот средний возраст манифестации как раз-таки аффективного заболевания, депрессивного, 25-30-35 лет. То есть когда происходят какие-то такие значимые у человека события, но это в целом. И психогенные депрессии, они обходятся по законам еще там Карла Ясперса, что удаляется психогенный фактор, и человек выздоравливает. Это классика такая, но на самом деле не так. Это все дело... Если опять-таки копать очень-очень глубоко, депрессия всегда сопряжена с изменением иммунной системы, с изменением биохимии, с изменением в том числе там, пищеварения и так далее. То есть перестраивается метаболизм всего организма. И если даже происходит восстановление настроения, да, человек чувствует себя хорошо, вот эта иммунная и биохимическая составляющая, она восстанавливается еще очень-очень долго. О том, что <с> <с> травмы какие-то, жестокое обращение с детьми влияет на их характер, это безусловно. Это безусловно, но тут о ком говорить, о родителях истязающих или о детях, подвешившихся? Родители, которые мучают, их надо наказывать. Как какие-то меры к ним, нельзя детей нак ну, истязать. Жестоко не надо. Вот. А о том, что вот этот травматический опыт детства остается где-то, запечатляется э, в каком-то виде э, на долгое время, это безусловно. Следующий вопрос. Где граница между характером и болезнью? Спасибо. Вот это самый интересный вопрос всегда, ну, это вот, этому надо посвящать отдельные какие-то выступления, рассуждения и э, заседания. Значит, характер – это не болезнь, да? болезнь – это ощущение неблагополучия и потребность обратиться за помощью. Э, вот и все, наверное. Следующий. Если кратко. Так, Короткий вопрос. Возвращаясь к предыдущему вопросу, который прозвучал. А если рассмотреть человека как совокупность биологического и социального... Я не вижу, кто говорит. Я говорю вот здесь, где первый а, человек. Да. Обычно встают как-то, да. А если рассматривать человека как совокупность биологического и социального... Вот вы сами, как считаете, в депрессии первичным фактором являются биологические предрасположенности или социальные влияния? Здесь нельзя ставить знак равенства или сравнивать там больше-меньше, что значимо, что незначимо. Человек, ну это прежде всего социальная такая организация, да, человек это э, часть социума, вот, и, э, у нас биология социальная, ну, как бы биология человека, она определяется именно социальными факторами. Формирование характера происходит под действием социальных факторов, формирование, вот, самого становления этого личности тоже зависит от социальных каких-то этих вещей. То есть идет взаимо, если тоже вот смотреть, но этим занимается эпигенетика, чтобы вы понимали, что такое эпигенетика, вот мой самый любимый пример, самый короткий, у нас есть и монозиготные близнецы, абсолютно одинаковый у них генотип, они рождаются от одной мамы, от одного папа, развиваются одинаково. Одного оставить в Москве, второго поселить в Африку и посмотреть, что с ними будет через 10 лет. Какая будет, можете себе представить, да, какая будет разница. То есть вот это изменение фенотипа, а фенотип у нас даже вот, э, э, пигменты кожи, они э, определены би биохимически, э, какие-то ферменты выделяют этот пигмент под действием условий внешней среды. То есть меняется биохимия с выделением этого э, пигмента кожного, соответственно, меняется экспрессия гена, активизируется ген, который будет э, продуцировать этот вот белок и вот этот фермент. Соответственно, таким образом и социальные все вещи, они каким-то механизмом меняют метаболизм, метают, меняют и в том числе серотониновые все дофаминовые системы. Механизмы эти представить, ну, мне, по крайней мере, сложно, как это вот на молекулярном уровне, на каком этапе все дело происходит. Это ну, сложные вычисления нужны, чтобы учесть все 300 миллионов там этих генетических единиц, полиморфизмов и их активности. Следующий вопрос. Здравствуйте, спасибо за лекцию. А я хотел спросить следующее. Практический результат вашей работы. Вот вы говорите, что... До вашего исследования предполагалось, что сначала симптоматическая ремиссия, и там на рисунке было, на слайде нарисовано, что, значит, применяется психофармакология, а после этого начинается синдромальная ремиссия. В данном случае вы говорите, что люди изначально с эффективными расстройствами личности, у них всегда, ну, в большей степени симптоматическая ремиссия. Значит ли это, что их возможно лечат дольше, чем надо, и согласно вашему исследованию, то есть нужно раньше прекращать их лечение? А, ну, во-первых, там сколько надо, и их вот как группу, как вот сказать, что здесь вот всех поголовно лечат неправильно или там ошибка какая-то до, до этого. смысл исследования был совершенно не в этом, не там в том, чтобы опровергнуть предыдущие какие-то знания, а в том, чтобы их дополнить. Вот, а, ни в коем случае мы не опровергаем о том, что существует симптоматическая ремиссия, просто выяснили то, что синдромальная может формироваться, минуя вот этот этап симптоматический, неполный, не может человек проснуться в один день полностью здоровым. Такие случаи очень распространены. А, в чем практически смысл проведенного исследования в том, что, как оказалось, я вот не хотел этот слайд показывать. Но, однако же, различный терапевтический подход, ну, прежде всего, психофармакотерапевтический, то есть лекарственный, в зависимости от классификации той или иной симптоматики. Если... Не буду углубляться, если происходят частые пики настроения вот на 1-2 дня во время ремиссии ухудшения состояния, то применяются одни препараты в одних дозировках, в одной схеме. Если больше происходит соматизация и переход на в маскированную форму с патологией со стороны внутренних органов, что называется функциональное там состояние, или тревожно-фобические какие-то расстройства, тревожность, да, тогда применяется совсем другая терапевтическая стратегия. Здесь не приводится, это, ну, клиническое такое исследование, здесь не приводились данные о, психофармакотера... о психотерапии, о, раз... о различных психотерапевтических способов помощи, потому что это не входило в задачи. Но однако же психотерапевт, учитывая вот полученные данные, на, базируясь на этой информации, точно так же может э, дифференцированно подходить к каждому пациенту, понимая, что этот будет отрицать свои эмоции, он их не умеет э, проявлять. А с этим надо быть совершенно по-другому, другую тактику вырабатывать, потому что здесь изначально была эмоциональная лоббильность. И последний вопрос. Вот девушка. Девушка руку тянет в плечатые рубашки. Спасибо большое. Вопрос по поводу исследования личностных особенностей. Во-первых, какие методики использовались для его проведения? И во-вторых, на момент исследования личностных особенностей пациенты уже имели опыт ремиссии? Или это было для них до собственной болезни? Спасибо. Значит, а... Параметры личностной это, диагностики личности – это, опять-таки, клиническая беседа. У нас есть клинические а, варианты расстройств личности а, с а, трех кластеров, это если по американской систематике. Вот. Но личностные особенности мы методики брали психо, психологические, да, вот эти тесты, а, личность, по-моему, по бегу и какой-то опросник темперамента. У нас в группу входил психолог в том числе, это была команда человек восемь. Делали. Но они не все мою диссертацию писали, конечно, там это было просто многоцелевое такое исследование, часть которого вошла вот ко мне, сюда, в мои результаты. Вот, а, и э, таким образом, вторая часть, какая вопрос? Про... Я же это сказала, да, что тех, у кого не было опыта ремиссии э, без три эпизода, вот, вот, вот, вот эти основные результаты, а это относится к тем людям, которые перенесли как минимум три эпизода депрессии в прошлом. Можем так сказать, смотря с какой стороны посмотреть. Там <смех>, еще такой момент, э, тоже не вошло в результаты, но э, существует такое понятие депрессивное развитие личности. <смех> Прошу прощения. Вот э, тяжесть, самое состояние, когда депрессия переходит на хроническое течение и не излечивается, это называется резистентные Депрессия ничего не помогает. Там различные есть способы помочь сейчас не об этом, есть хроническая депрессия, которая переходит на субсиндромальный так называемый уровень, это называется дистемия, и она, в принципе, излечивается медикаментозно. Но есть такие случаи, когда а, депрессия переходит на уровень, э, в, как бы сплетается со структурой личности, и э, я уже упоминала об этом, человек становится просто другим по характеру, немножко он становится депрессивным. Это пессимистический взгляд на жизнь, ничего хорошего меня не ждет. Он остается трудоспособным, он остается в рамках семьи с ним, ничего, он не инвалидизируется, не десоциализируется, не дезадаптируется, но он становится немножко другим. А это <coughs> Можно себе эти примеры <coughs> Извините. из жизни вот эти вот вспомнить.